Всем привет, на связи Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. S&P проснулся, оттолкнулся от 50-дневной скользящей и э, пойдет пробивать вот этот максимум. Но ну, это стопудово, чуть-чуть здесь, скорее всего, будет небольшой откат, потому как он уже тут протестировал и пойдет вверх. Тем более, что на Уолл-стрит ожидается антаралли 12-15 декабря, ну где-то вот в этом периоде, в середине декабря. Э, по странному стечению обстоятельств в это время Федрезерв должен какой то э, дать решение, ну, или, по крайней мере, выступить, или обнадежить. Скорее всего, обнадежить, конечно, потому как даже Ларри Уильямс по своим крутым индикаторам показывает, что здесь обязательно ну, вероятен, наиболее вероятен рост. И все-таки он будет. Вот. Ну, то есть нас все-таки ожидает Сантарали. Вот. А хотелось бы немного обратить внимание на такой вопрос. Не секрет, что S&P, либо другой индекс Dow Jones, например, да, задает всю политику как бы на рынке, все настроение, показывает настроение рынка, и если S&P валится, то за ним непременно начинают валиться все остальные компании. В какой степени это происходит, это уже зависит от конкретной компании. Вот. Ну и, так скажем, сентимента на рынке, каких-то еще дополнительных новостей. Вот. Но в любом случае, настроение рынка инвесторы определяют по вот этим индикаторам. Ну, скажем так, в первую очередь или в большинстве случаев, и эти индексы, они всегда на виду. Вот. Ну и чтобы определить настроение рынка, в каком он сейчас состоянии, используют, мы используем индикатор NAICE. Это осциллятор Маклилона который как раз и показывает вот это вот широкое настроение рынка, в каком сейчас состоянии рынок, сильный, слабый и так далее. Вот. Вычисляется он достаточно сложно, и для простоты возьмем такую формулировку, что он показывает... Какая часть из всего количества акций сейчас начинает рост. Ну или там увеличиваются там, объемы по этим акциям, покупок больше. Вот. То есть, попросту говоря, чем больше акций находятся в растущем тренде, тем выше этот индикатор. Ну или тем этот индикатор показывает большую силу рынка. Вот. Ну, это, проще говоря, подробнее, конечно, можно формулу посмотреть, посчитать. В интернете, я думаю, что очень много таких ресурсов. Вот. Смотреть этот индикатор мне больше нравится на сайте StockCharts. Это ну, бесплатная версия здесь, так, чтобы можно было кому угодно зайти посмотреть. Вот. Тикер, такой значок доллара и найси написать. Вот. Просто найси он не показывает график Вот что мы здесь видим мы видим как раз вот сам индикатор вот он вот этот вот идет чернеет тогда когда растет краснеет тогда когда падает здесь же на графике мы видим среднее скользящее, индикатор rsi и macd все это вместе должно нам подсказать картину в каком же состоянии находится рынок Вначале скажу, что если индикатор Найси выше 400, вот здесь вот отметки есть 800, 700, 500, 6, вот 384 средняя одна из кольтящих, вот если чуть выше нее, то а, это говорит о том, что рынок растущий, рынок сильный. Если а, ниже, то а, рынок слабый. И если он подходит к минус 600 отметке, может не доходить на нее, до нее, может ее э, пере, переходить. Вот, но около этой отметки э, при сильных падениях индикатор показывает разворот рынка. Вот, ну, это в общем и целом. Так, и каким образом мы здесь определяем? Вот, но на данный момент э, НАСИ вот в этой части э, имеет такой нисходящий тренд и он пустился по, под все средние скользящие. Это такой... Ну, показатель слабости рынка, когда он переходит в черный цвет, пробивает одну скользящую, вторую скользящую, когда он выше скользящих, тогда это точно уже вариант сильного рынка. Вот единственность, что здесь его подбил Федрезер своими высказываниями о таком скажем, ну, непонятном пока будущем, как все будет происходить, <смех> каким образом он будет там, э, уходить из поддержки рынка или будет поддерживать, не будет. Ну, в общем, конкретных действий не сказал и, соответственно, э, на рынке э, вселил. Вот. И, соответственно, индикатор вновь стал красным, э, показал нам, что рынок слабый и опустился ниже скользящих. А, также здесь мы учитываем, и индикатор RSI, если он вот здесь вверху, соответственно, велика вероятность, что может случиться разворот. Ну, как, в общем, оно и произошло. Вот, RSI вот здесь прикупился. Вот. Ну, и MACD, соответственно, гистограмма, если повышается, то, соответственно, это хороший знак. Вот. Если... Так, что нам это дает? Сильный рынок, Да. Сильный рынок мы каким образом используем? То есть в этой точке, если бы он дальше пошел, да, то мы смотрим какую-то компанию и видим, что вероятность двух событий ну, может быть примерно равна. И, и говоря о том, что рынок сильный, мы, конечно, больше вероятность даем позитивному развитию рынка, вот исходя вот из этого индикатор найси NICE. если же рынок здесь вот внизу то соответственно закупаться мы будем осторожничать чуть больше чем обычно вот. таким образом мы используем индикатор найси NICE. и э, можно посмотреть чуть побольше историю скажем, недельную, и здесь мы точно увидим, скажем, вот он опускался до минус 1200, когда было общее падение рынка в марте прошлого года, да, прошлого, да, вот, как раз здесь вот и RSI был на минимуме, MACD тоже был на минимуме и так далее. хотелось бы обратить внимание вот на такую вот конструкцию. Казалось бы, мы падаем, да, и вновь идет подъем поднимается график то есть это говорит нам о том что рынок начал восстанавливаться и здесь магди показывает такую дивергенцию то есть здесь вверх а магди вниз это нам говорит о том что сила рынка скорее всего скорее всего не такая уж очевидная вот, потому что Magdi показывает вниз, ну и что потом и произошло. То есть в, в таких случаях, когда дивергенция на графике, необходимо быть тоже аккуратными, осторожными и в случае чего выйти из позиции. Ну, по крайней мере, может быть, продать колы на позиции. Вот. Таким образом, мы используем индикатор NISI. Nice. И здесь мы видим, что... Таким интересным а, сгустком а, средние скользящие скопились в районе 400. Как бы, и сразу понятно, мы их пробиваем и находимся выше 400. И, соответственно, рынок сильный. Если мы упали под них, то рынок слабый, как прямо сейчас. Вот. ну Скорее всего, должно что-то произойти, чтобы рынок почувствовал силу. Так, ну, наверное, по индикатору у меня все. Если будут какие-то дополнительные вопросы, пишите в комментариях. Обсудим. До новых встреч!